Хей, йоу, в окна это микрофона, и сегодня со мной Ааа Всем привет. И сегодня с нами в гостях Иван Минничук. Привет. Сегодня у нас будет битва рандома. Суть рубрики Такова. Мы рандомным образом выбираем номер автомобиля и проходим на этом автобиле четыре испытания. Первое испытание у нас будет драг рейсинг, второе спринг гонка, третье это дерби и четвертое у нас прыжок в длину. Я думаю, можно начинать. Переходим к выбору Итак, вот мы переместились в место, где мы будем выбирать машины. Что нужно сделать? Это нажать на вот эту галочку. И после того, как мы нажимаем на эту галочку, вот из этого списка машин здесь собраны как машины с самого MyHome. Так вот, мы нажимаем на эту галочку, у нас появляется здесь машина, мы относим ее к участнику. Начнем мы сначала с первого испытания, это трак-заезд. На первом испытании для меня машина выбирается audi rs2 хорошо так теперь для следующего это Chaser 98 и следующая машина для нашего гостя это лидер переходим к заезду и вот мы на испытании драгрейс мы заняли свои автомобили уже готовы к старту а что что насчет 3 тогда ну давай давай раз два, два три Поехали, давай-давай-давай. Так, ну... Ну тут без шансов, мне кажется. Блин, там тебя догоняют, Мельничук. Ой-ой-ой, я гоню гоню Без шансов просто. Но я Первое место. Оба-анна. Мильничук второй, и Астера третий. Так что все, записываем баллы и переходим к следующему испытанию. Не повезло, конечно, не повезло. Давайте, переходим к следующему испытанию. Так, вот мы здесь. Теперь мы выбираем для гонки, нажимая на эту галочку для того, чтобы выбрать машину для меня. И это машина Манана. Следующая машина это Ferrari 488 GTB. И для мельничка это Chevrolet Impala. Хорошо, переходим к испытанию. Так вот, мы переместились на второе испытание. Это у нас гонка. Сейчас я вам покажу трассу. Она начинается из этой деревни, Делимур, И мы едем до заправки в Пайн. Она находится вот здесь. Я думаю, все понятно. Вы готовы начинать? Мы готовы. А ферма. Ферма вас порвет. Ну тогда заводим двигатели и на счет 3 начинаем движение. Я думаю, тут понятно, кто победит, но Бешан, ради приличия можно приехать вторым. Какой? На счет 3. Раз, два... Поехали! Три! Воу! Меша, <сушу> что за дыр, <сушу> реально? Ну блин, а я походу по по последний шам? приеду. Обан, поворот вписываемся. Ладно, еще, кстати, не разбиться, то если разбиваешься, то вс, ты проиграл автоматически. Да. Блин, почему-то фары не дают густ к скорости. К сожалению. А их просто включить надо. А у меня они включены. А тут это ты. Не досчитал. Знаешь, не досчитал. заводитель, тормоз. Ну, вот, у меня машина, тормоз. Говорит человек на Феррари, да. Так. Конечно. Сейчас бы срезать дорогу, но так не надо. Так не надо, да. Надо ехать как дед. По прямой. Так, о, Я оба, по полям это, еду. По каким по полям? Да. Просевочная дорога какая-то. Пацаны, вы там где? Я еду вот где-то по просевочной дороге, ферму тут проезжаю. Давай, да. Какая попить. машина, в принципе? Я тут еще в кивето летел, ну. Блин. Машина не главные, главная, их то за рулем. Нет, тут да. машина главная, тут все главное. А, хиже кто-то приближается. Вот он, голубок. Импала, да. Это Ваня ничего не Ну, Импала само по себе быстрее будет, так что у меня как бы их шансов и не было. А сэра, ты где? Я даже не знаю, где я. Я не знаю вообще. Ну, я просто еду. Давай долго тебя ждать. Да ты. Но я думаю, я приеду. Если я не приеду, то я плохой человек. Все, я выезжаю на трассу, ребята. Неужели? Скоро буду. Вот он я! Я на ешь? трассе. Бля, я перевернулся. Все, я приехал. Че? Вот это не задача. Техническое конечно. поражение. Техническое поражение. Ну, тут да. у меня и шансов не было, потому что машина, как вы понимаете, ветру. Уже второй раз подряд, я просто не доезжаю даже до финиша, к сожалению, но это получается счет 2-0-0. В пользу Black Knight. Ну, Тут все понятно, и удачно на его стране, конечно. Да. Что-то да, баллы записали, Переходим к следующему испытанию. Вот он, петушочек, вот он, петушочек, вот он, петушочек! Внизу. Вот он, петушочек. Внизу там тачка <свят> Вот мы вернулись Теперь у нас испытание дерби Для него мы убираем машины Для начала для меня Это будет Хантли Следующая машина для Black Knight Games Это Велтон И последняя машина для Мельничка Это Lexus L LX 570 Переходим к дерби Итак, вот мы перешли к третьему испытанию Это у нас дерби Мы уже на исходных позициях Это у нас Велтон Это у нас Lexus И вот Хантли я думаю, все готовы. У нас идет игра до трех побед. Цель это просто скинуть противника вот туда в воронку или вот туда за карту или просто чтобы он не мог двигаться. Я думаю, все понятно максимально. Что, я думаю, можно начинать уже. Давай отчет. Давайте на раз, два и три. Пошли, Погнали. Я думаю, О, это будет очень весело. Ой -ой. Какой у меня корыто? Уйдите от меня, вон. Пошли, вон. Вон пошли. Туда, туда его. Давай дерби, хорошо. Мясо, мясо, мясо, мясо. Не Туда его. Давай Ваня, давай Ваня, я за тебя. Я его прижимаю, я зажимаю. Ой, давай. Туда его. Вот так вот туда его У. оба она. я вот так могу а По, я вот, вот так, так могу да я вот нормально а я вот так могу блин а я уже дымлюсь кто дымит дымится никто а не нет ай а я, я, я вот это опасно опасно опасно так опасно. идите в... идите вон пожалуйста уходите вредные люди туда туда туда туда ты yes! Стихивай его. Сталкивай, сталкивай. Сталкивай. Так, ладно, я нет. уехал. Нормально. Я нормально, нормально. Да. Н <смех> на, тут <смех> Данил. Меня его, за что? За что? Я здесь самый слабый. Ну хватит. Какой я самый слабый? Ты смотри на него. <смех> Ничего себе, друг. <Внима>. <смех> Нема. Пошел, пошел, пошел. Эм, я Тебя <смех> Да? Давай! куда? Чего вы не падаете Опасно, опасно. Я пока к доеду. Я так заглох. Опа! Я очень-очень плох. Кстати, вы дымитесь, прям так хорошо дымитесь. Почему ты не дымишь, я не понимаю. Оба, она вот так вот А, не получилось. Эй! Куда? Куда? Меня так просто не словить. Пошел, пошел, ты смотри на него. О, ну оба, все. Ай. Все, минус один. Сейчас еще минус все. второй сделаю. Бесконечно. О! Туда! Нет! Най! Победа! Так вот, первый раунд у нас закончился победой Блэк Найта. Что ж, мы переходим ко второму раунду и мы уже на исходных позициях. Давайте на счет три начнем бодаться, так сказать. Раз, два и три. Погнали. Погнали, погнали, погнали. погнали. Оба, так оба, надо она, теперь она, скидывать Блэкнайта. Ну, против Обойдёшься. него надо играть. Оп, череп, надо играть против него. На тебе. По пингу, просто по пингу. ушел сюда. Вот, иди сюда. Оба-на, вот так вот. Оп, черик. Куда? Оба-на, хорошо это Туда у вас. Привет. Э, куда? Пацань меня. Надеюсь. Туда, туда, туда. Будораза. Ну, все, я бак, уже так. готов. Готов. Я уже знаю, как играть. Вы бодайтесь там, я буду просто кататься. Ага, тебя не А, просто. нет, да. что, иди сюда. не не вот его бей. Вот его бей. Я уже дымлюсь. Я на вал, они все нормально. Мясовозка делает свои дела. Вот его, бей, бей, бей, бей, бей, бей! Ну куда ты летишь? Да. Ничего, не Ты прав, себе нет. хуже делаешь. А сейчас вот сюда вот так вот просто, нафиг. И этому, и этому, и второму, и третьему. На, пошел, просто улетел. Хорош, машина. Давай, добивай. А, Но! Пошел. Второй раз. раз дырку улетел. давай, ну кто из нас будет мощнее? Давай, посмотрим. Ты уже дымишься или нет? Ваутн против Хантли. Я нет, у меня еще все хорошо. Вот, черик. На. Ну, что это такое? Это грязные приколы интернета. Ну это нечестно, нечестно, конечно. Ну, а кто играет честно? Никто не играет. Хорошо. Все, Пошли. я упал. Да. А, реально. Ну, второй раунд завершился, опять моей победой. Записываем баллы и переходим на третий финальный раунд. Это нечестно, у тебя пинг бой. Ты будешь так все выигрывать, просто абсолютно все. Хотя урон просто ноль проходит. Второй раунд закончился моим поражением и поражением Мелечка. Выиграл у нас Black Найт как опять. У него уже два очка. Ему осталось всего лишь один раунд зарешать, и уже закончится это испытание. Что ж, мы переходим к третьему раунду и. Вы готовы? Да, мы готовы. Давайте начнем бодаться на раз, два, три. Погнали. Погнали! А у меня еще, короче, в руке телефон прям так четко. Я рулю. А ты что? Прям как батчика. Давай, надо подать лидера. Подать надо лидера. Вот так Да вот вот его зажимай, место. зажимай. Давай вот туда. Оп. Обошел просто. Все, поокедовал, пацаны. Ага, взял, притормозил его перед ним. Ах ты ж. А я вот сюда, и вот сюда. И все. И фиг вы, вы мне что сделаете. Догони, вот эту вот сладкую задницу из дерева, не получится так, разворот, ну, давай, блин. давай, души его, души его, О. все, все, погнал, ой, погнал. ой! погнал туда, просто погнал, скидывай его туда, не, не, не, мы что были друзьями. А все, лидера нет. Все. Теперь я мы. Лечу. Каждый сам за себя теперь. У птица в небесах. Давайте нет. пока Третий раз пошли. Да. А я за тобой полетел. Все, вы закончили. Да, все. Победа теперь моя. Сюда. Тогда записываем балл Марко и переходим на следующий раунд. Вот у нас закончился третий раунд моей победы. И у нас уже счет по раундам 2-1-0 в пользу Блэк Найта. Один балл у меня. Что ж, переходим к четвертому уже раунду. Вы готовы? Готовы. Ну, тогда мы начинаем на раз, два, три. Погнали. Let's go. Так, у меня все еще есть цель скинуть... Арнана Найта. А Он обойдешься? Вон... У, у него три очка. Надо его... Надо его рынить. А какие три? У меня два только пока три А, блин, отлично. Ну, а. да, да, да. Ну, я не против. Давай еще третий, хорошо? Нет, нет. Третий будет за мной. За тобой, ты Я верим, надеюсь. За Ой. Ой, -ой. Заминочка. Взял выпрям. Заминочка. Но я в игре, я в игре. Ой, извини. Давай. нааааа. Мне на дырху будет Так. Уходи. Выйди с пласта, гибанал, так вот. Понял, как могу? Чё, много у тебя хп вообще? Не знаю, я не смотрю на хп. Посмотрим, когда ты упадешь. Ну ладно. Давай, лобаш. На тебя. Поехали дальше. Опана. Эээ, а ты со мной упал. Ни, ну, ничего а, за... записываем по одному баллу, я, получается, я одержал победу. Нет, нет, балл не достается да. никому. Нет, ну, нет балл достается одной... тогда Ивану Миличу. Да! да. Это Победа! Бодилось, Это я. был насчет 2-1-1. 3-1-0, все. Баллы записаны, победу одержал Я в испытании. Переходим на следующие. Так, вот мы вернулись. Теперь следующее испытание это прыжок в длину. Выбираем сначала для меня машину. Это будет Ford Raptor. Теперь для Black Knight Games это будет Ангел. Первый. И для мельничка это будет премьер. Переходим к последнему испытанию. Так вот, мы переместились на испытание прыжок в. Даль, так сказать, в воду. Uh, и у нас поочередность такая: сначала лечу я, потом идет мельничук и потом идет Арн uh, Найт, то есть Бэк Найт Геймс. Будет у нас, получается, кто дальше пролетит, тот и получается выиграть, Ну понятное дело, что Бэк Найт у нас уже выиграл, поэтому тут уже битва за престиж, так сказать. Кто выиграет в этом испытании, тот будет просто получит очко престижа. Ну что, я думаю, можно начинать? Я уже готов? Давай, давай. Полетел. Включай обязательно фары. Давай, Ваня, это скорости. Ваня, Ваня, поехали, давай, давай, давай. ё разгон. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой я чё-то так далеко улетел. А счет <смех> <смех> а так далеко премьеру улетел? О, <смех> я выиграл. Премьер выиграл. <смех> что? Сюда, <смех> <Что -то, смех> сюда, ребята. Ну капец. Тупой трамплин, но все же <смех> записываем бал в мельничку. и переходим подвести итоги. Ну что же, подведем итоги. Я заработал 3 балла. А сцера заработал 0 балла. И Ван заработал один балл. По итоге победу одерживаю я с отрывом в два балла. И 2 мы тебя места. поздравляем. Опять вновь побеждаешь. Второй раз подряд. Спасибо, пацаны. Как так? Здоровья любви, приветствия. Всем спасибо mm. за просмотр. Мы будем всем ждать удачи. в следующих роликах. Всем удачи mm. и всем пока. Давайте.